Ментод, uh, друзья, uh, приветствую вас всех, uh, начинаем наш эфир, вот, продолжаем тему прошлого эфира, то есть uh, тем, кто присоединился впервые, напоминаю uh, формат, то есть вначале 1 час, то есть так как эфир в инстаграме длится не больше часа, один час говорю я. Постараюсь раскрыть тему, заявленную тему эфира, да. И следующий эфир сразу за ним запускаю второй эфир. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать во время второго эфира. Он будет полностью посвящен ответу на вопросы. Вопросы можно задавать по этой теме сегодняшнего эфира, либо в целом по буддийской философии о буддизме. Какие будут у вас вопросы? Постараюсь на них всех ответить, насколько я успею. Вот такой формат. Сейчас мы начинаем первую часть. В общем, продолжаем тему, начатую в прошлом эфире, посвященную закону кармы. Вот, сегодня тема эфира называется «Улучшение кармы». Но хотелось бы немного продолжить прошлую тему то есть посвященную закону кармы, мы говорили о 10 добродетельных поступках, 10 путях кармы, так называемых, да, то есть 10 недобродетельных поступков и отказ от них выражается, то есть в отказе от них выражается 10 добродетельных поступков. Вот, кратко напомню, первые, то есть три поступка относятся к действиям, Тело – это убийство, воровство и распутство. Это три недобродетельных поступка тела. Соответственно, отказ от этих трех поступков называется 10, 10, 10, тремя добродетельными поступками тела. Вот. Далее четыре поступка речи – это ложь, зло, злословие, грубые слова и пустословие. Это четыре недобродетельных поступка речи. Соответственно, воздержание от них – называется добродетельными поступками речи. И три недобродетельного поступка ума – это злонамеренность, алчность и ложные взгляды. Слышно ли меня? Хорошо слышно? Вот, я не знаю, это у меня может связь, микрофон вроде включен. Вот, в общем, мы разобрали эти поступки, эти 10 путей кармы на прошлом занятии, и в общем мы говорили о последствиях, последствиях этих действий. Да? То есть последствиями добродетельного поступка является счастье, то есть благие перерождения, благие условия, хорошие привычки и так далее. Да? И, Последствиями недобродетельного поступка являются неблагие перерождения, дурные участи, а также схожие по причине, да, схожие с причиной плоды. То есть, если человек совершал убийство в прошлых жизнях, да, он перерождается дурной участи, даже потом, когда эта карма исчерпается, то есть вергающая карма, которая привела к рождению, да, в, плохой, в плохом месте там, в виде животного либо в виде адского существа, да. когда она исчерпывается, тем не менее остаются господствующие плоды, то есть э, схожие по причине. То есть э, когда человек рождается снова человеком, ну, как существо рождается снова человеком, э, как бы принимая снова рождение да, в виде человека, тем не менее э, у него остается склонность э, к убийству. И плюс а, у него остается м, как бы последствия а, тех поступков в прошлом, то есть а, короткая жизнь а, и а, очень много болезней и так далее, да? То есть слабое здоровье и много причин для смерти. Вот, потому что он сам в прошлой отнимал у других людей, у других живых существ жизнь, поэтому это как бы схоже по причине, да, Последствия. Вот, и многие люди, которые умирают насильственной смертью, тоже они, как бы создали причины, возможно, в этой жизни, возможно, в одной из прошлых жизней, да, этого мы не можем точно сказать, но определенно причины существовали, да, для таких последствий. Вот, далее мы, я как говорил, мы следуем по тексту Ламрима, то есть разбираем эту тему, опираясь на классический текст, автором которого является Лама Цункапа вот, по-калмыцки гигенда. Вот Мы в Хуруле, у нас очень много изображений «зунгла гигянда», очень много калмыков изображений дома хранится, но самое ценное в том, что вот мы являемся последователями да, школы гилук, основателем которой является «зунгла гигенда Лама цункапа. самое ценное является именно в том учении, которое он нам оставил. То есть сам Лама цункапа он говорил, что тем, кто не смог со мной встретиться, достаточно изучить два моих труда, это Ногрим и Ламрим. То есть Ламрим, посвященный этапам пути сутры, и Ногрим, то есть такой, ну, как трактат, который посвящен этапам пути тантры, да, тайной мантры. Вот, и сам Лама Цунгкапа говорил, что изучение этих двух трактатов равноценно встрече со мной. То есть было, когда он стал очень известным учителем в Тибете, очень многие последователи лечения Будды хотели встретиться с ним, получить от него наставление, но не у всех была такая возможность, и поэтому Алама Цанкапа говорил так, что если вы изучите эти два трактата, то это будет равноценно встреча со мной. Поэтому из этого можно понимать, да, насколько важны эти трактаты являются важными, вот. И вот Ламрим, он, собственно, переведен на русский язык еще в 90-х годах. Это один из просто самых важных трактатов традиции считается, потому что в нем очень подробно и последовательно изложен путь то есть, буддийской практики с точки зрения сутры. Да? Вот. Поэтому здесь это как бы классический текст, и его как бы достоверность не вызывает сомнений. Вот, поэтому я взял этот текст за основу для раскрытия этой темы, да, темы кармы. Вот, поэтому, продолжая по тексту Рима, я хотел бы рассмотреть еще подразделение кармы, да, мы говорили, карма — это деяние, да, то есть есть действия, есть их последствия, то есть кармический закон — это значит закон причины-следственной связи, да? То есть, если мы совершаем какие-то поступки, то мы получаем соответствующие плоды. Если, если поступки благие, то и плоды, соответственно, желательные. да. То есть, хорошие, как сказать, не знаю, от громкости зависит. Если я сделаю громче... Не знаю, я... Вот микрофон поближе туда поднесу, все плохо слышно. Вот, то есть деяния, карма, далее, да, есть подразделение. то есть соответственно есть накопленные деяния, есть, то есть ну, Ламцун здесь делит на две части, да, то есть деяние карма делится на две части: определенного и неопределенного возмездия. То есть карма, которая определенно принесет плод, ну соответствующий плод, да, либо карма, которая неизвестная, она принесет плод или нет. То есть как бы есть такой, да. То есть, ну, здесь как бы такое, как сказать, она может быть подавлена какой-то другой кармой, более сильной, да. То есть благой кармы, допустим, если вы совершали какие-то неблагие поступки, а, а, силы раскаяния и так далее, то есть об этом мы будем говорить сегодня. Вот, с помощью четырех сил вы можете ослабить эту карму, и карма определенная, определенного возмездия, она может стать кармой неопределенного возмездия, хотя вы в это поступку совершили, но в силу а, применения противоядия вы можете ее изменить и а, как бы очистить таким образом, да? вот поэтому есть два таких а, вида то есть здесь что называется кармой деяния определенного возмездия это предна, преднамеренно совершенные и накопленные деяния то есть здесь опять разделение происходит да Есть совершенные и есть накопленные деяния чем они отличаются да вот а, то есть здесь сначала мы разберем сначала, что называется деяние определенного взмезда, то есть это преднамеренно совершенные, то есть сознательно да, совершенные и накопленные деяния, то есть преднамеренно совершенные и преднамеренно накопленные деяния. Деяния неопределенного взмезда это содеянные непреднамеренно и не накопленные. Вот далее мы разбираем, что такое совершенные и что такое совершенные деяния, да, и накопленные деяния, чем они отличаются, и разницу их объясняется, опять же. В да? Совершенные деяния, каковы они? Это замыслы или же исполнение замыслов при помощи тела и речи. То есть это совершенные деяния, что называется совершенными деяниями. И накопленные деяния, это не относящиеся к следующим десяти видам деяний. Первое, содеянные во сне, содеянные, второе, содеянные несознательно, третье, содеянные неумышленно, четвертое, содеянное без порыва и непродолжительные, Пятые содеянные по ошибке, шестое содеянные в забытии, седьмое содеянные против своей воли, восьмое нейтральные по своему характеру, девятое очищенные покаянием и десятое очищенные противоядиями. То есть накопленные — это все остальные деяния помимо всех десяти. То есть вот эти деяния, то есть содеянные во сне, содеянные неумышленно, да, в забытии, либо против своей воли совершенные поступки, они относятся к ненакопленным деяниям. Вот. Ненакопленные это перечисленные 10. Вот. Также есть между ними разновидности. Да? Бывают совершенные и ненакопленные, бывают накопленные, но несовершенные, совершенные и совершенные, и накопленные, и несовершенные и не накопленные. То есть четыре вида существуют между ними, как бы вариантов. Вот. Каковы, какие это возможности? Да? Совершенное и не убиение это содеянное по незнанию, содеянное во сне содеянное нечаянно, содеянные против собственной воли, по принуждению других, совершенное лишь однажды, но затем крайне ослабленное благодаря глубокому раскаянию, осознанию пагубности и за руку не повторить, то есть это четырьмя силами, да, ослаблены. Весьма подавленные семени, благодаря мирскому пути избавления от страстей, или вполне, вполне уничтоженные семени, благодаря немирскому пути ухода из сансары, пока не созрели последствия, то есть если, допустим, человек совершит какой-то проступок, неправильно, убийство, допустим, да, и потом с помощью четырех сил он, допустим, практикуя учение, практикуя учение Будды, следуя ему, практикуя путь, достигает э, ухода и сансары, то есть достигает состояния архатства, этот плод, не, это действие, оно не может принести плод. То есть убийство, даже совершив убийство, человек может достигнуть в этой же жизни просветления, а он не получает плода своего действия, то есть считается, что эта карма она очищена, вот, потому что у него нет как бы причины для того, чтобы эта карма принесла свой плод. Это сравнивается с уничтожением семени, да? то есть семя как бы оно остается, но оно не дает плод. Допустим совершили какое-то действие, но так как нет сопутствующих условий, допустим семя посадил в землю если его не удобрять, не поливать, там, земля самая последняя, плодородная, да, то оно не может принести плод. И также люди, которые достигли состояния святости, которые уничтожили омрачение, причину всех вот этих действий да, небогих, вот, это семя оно уже не может принести плод, потому что сопутствующие условия отсутствуют. То есть сопутствующее вот это омрачение, которое приводит к созреванию вот этой кармы. Вот, поэтому такие виды а, как бы действий они относятся в совершенные, но не накопленные. Вот, второе накопленные, но несовершенное, происходит, когда долго раздумывают, раз, рассуждают об убиении живого существа, но не решаются лишить жизни. То есть карма как бы, накапливается, но действие не совершается. То есть, допустим, человек долго собирался убить другого человека, но по каким-то причинам. Не получилось у него это сделать, да, неудачная какая попытка, может, произошла. Либо он не решился это делать, сделать в итоге, да, физически, но в уме, очень долго об этом думал, размышлял, вот, и так далее. Да? То есть это относится, такое действие относится к накопленной, но несовершенной карме. То есть самодействие не совершено, когда. Вот. Третье, совершенное и накопленное это убиение. Это все случаи убиения, не относящиеся к двум первым возможностям. То есть. Содеянно, не относящиеся к содеянному по незнанию, в силу против собственной воли и так далее. Да? И также не относящаяся, которая не, от, не, а, не совершилась итоги убиения, да, или не, достиг, не достигла цели. Вот. То есть это сознательно человек, когда сознательно раздумывая, рассуждая, совершает в конце концов убиение, завершает это действие. Да? То есть это совершенно и накопленное. Вот. Четвертое, несовершенные и не накоплены, не относящиеся к тем трем возможностям. То есть, ну, как бы человек и не думал убивать никого, да, и при этом, естественно, и не совершал никаких действий. Бессознательно там идет по ошибке, да. Вот. аналогичные и для других проступков. То есть всех остальных действий тоже аналогично, то есть воровства, рассудство и так далее, все относительно. Вот эти четыре варианта возможностей, они также аналогичны и для других проступков. Вот для трех поступков ума второй возможности не бывает. То есть второй возможности накопленные но не не бывает, да? То есть человек, если вынашивает злонамеренность, вот желает кому-то человеку другому человеку вреда, допустим, то это уже завершилось действие. То есть умственное действие злонамеренность, она уже как бы совершено. Поэтому здесь второй возможности не бывает. То есть не бывает накопленный, но не потому что уже самим злым умыслом, да, вы уже совершаете действие ума, вот, поэтому он становится совершенным уже, а, вот. А в первой возможности а, отсутствует содеянное нечаянно и содеянное по принуждению других, то есть злонамеренность не может быть случайной, да, нечаянно. То есть человек, если он укрепляется в своем желании причинить вред другому, да то это уже не случайно, не может оно нечаянно происходить, да? И также по принуждению других тоже не может человек быть злонамерен. Вот, поэтому а, при первой возможности отсутствует содеянный, нечаянный и содеянный по принуждению других. Вот, далее. Плоды деяния определенного возмездия, трояки по, по времени испытания. То есть есть а, действия, которые приносят плоды уже в этой жизни. Да? Есть действия, которые приносят плоды в следующей жизни, непосредственно в следующей жизни. И есть действия, которые приводят к последствиям, ну, последствия которые созревают в третьей жизни и позже, то есть через жизнь, либо еще там через много-много жизней. Да? То есть три разновидности тоже выделяют. Вот. И первые испытываемые видимые действительности, то есть прямо в этой жизни, да, это плоды тех деяний, созревающие в этой самой жизни. Их осуществляют факторы восьми видов, то есть какие факторы могут э, э, повлиять на то, что плоды принесут уже, то есть эти действия принесут плоды своей уже в этой жизни. Какие восемь факторов существуют, да? Большое внимание к телу, имуществу и быту приводит к испытыванию в этой жизни плодов неблагих деяний. То есть большое внимание к телу, имуществу и быту имеется в виду большая привязанность да, к, этим действиям, к этим вещам, то есть, желание, чтобы тело всегда было в комфортных условиях, желание иметь многое имущество, постоянно об этом думать, постоянно к этому стремиться и так далее, да, и, и быту, то есть, ну, как бы комфортных условий проживания, да, вот. А второй явное невнимание к ним благих, то есть благие поступки, фактор созревания благих кармы, благих поступков прямо в этой жизни, это как раз Невнимание к ним, то есть отсутствие привязанности к телу, имуществу и быту, да? то есть э, как бы скромными какими-то э, возможностями да? и так далее. То есть ну, в плане имущества, вот, э, довольство малым и так далее, да? вот это все считается благи, благим фактором. То есть человек, который живет скромно, он э, создает э, благой фактор, то есть благо, благо, ну, это влияет хорошо на созревание благих э, плодов, э, действий, да? Вот, также э, явная злонамеренность к существам, э, она помогает, э, то есть, это явная злонамеренность, она приводит к созреванию уже неблагой кармы уже в этой жизни, да, и противоположное ему усердно культивируемые сострадание и желания помочь, то есть, противоположный ему фактор это усердно культивируемое сострадание, то есть человек в жизни, когда практикует сострадание, желание помогать другим живым существам, э, это, этот фактор благую карму приводит к созреванию уже в этой жизни. Да? А зло, явная злонамеренность к существам, она приводит э, к созреванию неблагой кармы уже в этой жизни тоже. То есть это вот противоположные факторы. Вот. Далее явное недоброжелательство к трем драгоценностям, учителям и подобным, это неблагоприятный фактор да? созревания неблагой кармы в этой жизни. И противоположным ему благой фактор это усердное благоговение и вера в них. То есть трем драгоценностям будут хармы и санху, да, а вера в них, благоговение перед ними и так далее. То есть это благой фактор, который приводит к созреванию благой кармы прямо в этой жизни. Вот. Также злоба и неблагодарность к родителям, учителям и другим помощникам приводит к испытанию в этой жизни плодов неблагих деяний. То есть это не благой, да, четвертый уже неблагой фактор. А Четвертый благой – это противоположное ему усердно культивируемая благодарность за оказанную ими помощь. То есть помощь родителей, помощь ну, как духовных учителей и других помощников, да, кто он помогал в жизни. Вот, к испытанию в этой жизни плодов добродетелей. То есть как бы чувство благодарности усердно культивируемое хотя бы по крайней, по крайней мере, да, благодарность к родителям и так далее, она приводит к созреванию благой кармы уже в этой жизни. То есть вот эти восемь факторов, то есть четыре благих и 4 неблагих, они способствуют созреванию благой либо неблагой кармы уже в этой жизни. То есть они сильно влияют на плоды. То есть быстрота созревания да, от этого зависит, от этих факторов. Вот, вот такие вот виды есть, да? Далее порядок созревания плодов благих и неблагих деяний, обильно посеянных в душе. Те деяния, которые весомее, созревают раньше, то есть если поступок более сильный, то есть, допустим, убийство родителей да, совершено было, они созревают раньше, чем сильнее как бы, деяние, то есть благое либо неблагое, оно созревает, как правило, раньше. Вот. Из деяния одинаковой тяжести раньше созревают те, которые приходят на память смертный час. То есть, если, допустим, человек благой совершил поступок и не благой одинаковой тяжести, да, но когда он умирает в момент смерти, какая на память какой поступок ему придет, то есть память об этом поступке, да, и тогда этот плод он принесет раньше плод, как бы этот поступок он принесет раньше плод свой, чем тот, который не пришел на ум, да, во время смерти. Вот из же в этом те, которые более привычны, опять же. Даже если смерть, как бы в уме смерти какие-то мысли приходят, то приходят те, которые более привычны, да, обычно. Вот, из одинаково привычных деяний раньше созревают те, которые раньше совершены. То есть, опять же, если и одинаковые по тяжести, да, и одинаково привычные, Из них созревают те, которые раньше совершились, совершались, да. Вот. То есть поэтому очень важно мы, когда говорим, что допустим, человек если умирает, очень важно чтобы он умирал в хорошем состоянии ума и рекомендуется обычно перед смертью допустим, человеку читать какие-то священные тексты, да, допустим, если человек находится при смерти и, ну, человек, допустим, тяжело больной, которому уже, которого уже нельзя спасти, да, то для него очень полезно было бы ну, чтобы он слышал какие-то ну, как благие вещи, да то есть он в благом настроении, чтобы он был при умирании, в умиротворенном состоянии сознания. Это очень важно для его будущего перерождения, потому что в смерти как раз вот этот фактор он приводит к созреванию какой-то той или иной кармы. Если у него благое состояние ума, если у него хорошее состояние ума, спокойное состояние ума, ума умирает, то есть большая вероятность, что благая карма созреет, то есть в виде нового рождения. Да? И если он человек умирает в состоянии злобы, обиды и ненависти ну, хорошее состояние ума, то это является фактором как раз неблагоприятным для его будущего рождения. Вот, поэтому мы говорим, что это очень важно в момент смерти, чтобы человек был, ну, как сказать, умиротворен, да? Далее, особое размышление дальше, да? То есть здесь, если рассмотреть, что благодаря отказу от 10 недобродетельных деяний, то есть в практике 10 добродетелей, 10 благих путей кармы, обретается хорошее рождение, да? обретается человеческое рождение, либо в мире богов. Вот. И при этом хорошо бы, если бы такое рождение сопровождалось благими факторами, которые не просто человек в хорошем месте родился, да? а при этом, чтобы у него была возможность практиковать учение Будды и продвигаться к состоянию Будды, да? то есть применять в жизни учение Будды. Вот. Поэтому такое рождение, наделенное вот такими благими условиями, такими возможностями, это очень желаемое да? как бы следствие действий. Да? Поэтому здесь есть также сопутствующие факторы, аспекты есть, да, которые сопровождают это рождение. Вот Рассмотрим его в трех аспектах. А. Кармические созревшие достоинства. Б. Их зрелые плоды. И В. Причины созревания. Созревшие достоинства. Их восемь. Первое. Долголетие. Второе. Прекрасная внешность. Третье. Благородная... Алло. Что-то... Эфир приостанавливается. Связь не очень хорошая. Вот, то есть созревающие плоды этих поступков, да, то есть мы о чем говорили, да, то есть отказ от убийства, отказ от воровства, отказ от лжи, отказ от распутства, отказ и так далее, да, всех этих десяти немых деяний приносят соответствующие благие плоды. То есть отказ от убийства становится причиной долголетия, да, долголетия, прекрасная внешность, то есть отказ от гнева, ненависти, который приводит, да, к убийству, воровству и так далее, приводит, становится следствием прекрасной внешности человека. Вот. Также благородное происхождение. Третье ⁇ это благородное происхождение. Это рождение в знатном роду, в почитаемом, прославленном мире. Четвертый плод ⁇ это благосостояние. То есть это богатое достояние, обилие родственников и прочих близких, обилие слуг. Ну, то есть обилие людей, которые готовы вам помогать. Да? Вот. Следующее, пятое, уважаемое слово. То есть практика отказа от четырех недобродетельных деяний и речи приводит к следствию тому, что становится ваше слово уважаемым. Да? То есть если человек не занимается пустословием, человек говорит правду, человек говорит с благой благо мотивацией, да? то чтобы помирить поссорившихся для того, чтобы, как сказать, помирить поссорившихся, чтобы, которые в согласии живут, чтобы они еще больше согласие жили и так далее, да, такой мотивации, то есть без злонамеренности, приятными словами, приятными речами, да, грамотными, вот, человек пользуется, да, по делу, в нужном месте, в нужное время, говорит полезные для других речи, то есть все, Правильное действие речи, да? То есть правильная речь называется. Вот. И, естественно, это является уважаемое слово, соответственно, да? То есть если человек всю жизнь, он всегда говорил, всегда правду, всегда говорил по делу, никогда со своим не занимался, да? И так далее, естественно, люди начинают ценить качество этого человека. Если этот человек начинает говорить, люди понимают, что он действительно что-то важное хочет сказать, что-то полезное для других и так далее. Поэтому начинают уважать слово этого человека, да? Вот, это доверие, то есть, уважаемое слово, это доверие, вследствие, доверие других вследствие честности, поступков вещей, а также авторитет слова существ, поскольку оно может быть представлено участникам любых споров в качестве доказательства. То есть, если человек всегда правдив, всегда как бы благородный, с целями говорит, всегда, да, то есть вот, по делу и как сказать, и вовремя, то даже его ну, слова настолько уважаемы становятся, что когда люди спорят, они прибегают э, как бы, к его слову, то есть что он скажет по этому поводу и э, качество доказательства, то есть э, слово этого человека может быть представлено как качество доказательства, да? Вот, то есть настолько уже уважаться может. Но это следствие как раз вот благого, благих, э, практики, да, вот добродетельной речи, правильной речи. Далее шестой э, Аспект, или шестой плод, созревший достоинство, да, это широкая влиятельность. Это большая слава, известность вследствие обладания такими достоинствами, как отвага или усердие в даянии и тому подобное, и соответствующий почет, оказываемый многими людьми. вот седьмой, это мужской пол. А, то есть, считается, ну, в традиции, это в Индии в то время, по крайней мере, да, точно, что мужское Опять <coughs> прерывается... Вот, то есть в Индии того времени, по крайней мере, считалось, что мужское, как бы, рождение, оно более предпочтительное, потому что мужчины, как правило, в обществе того времени, они обладали большим авторитетом, большим весом и так далее. Да? Поэтому а, было желательно обретение мужского именно рождения. Вот, поэтому это тоже в достоинство вносится. Вот, далее, восьмой сильный натура. Силы прошлых деяний, естественным образом, мало случается вреда, отсутствие болезни, много энергии, вдохновляемой обстоятельствами жизни. То есть вот эти достоинства как бы обретаются благодаря э, вот, этим практике добродетелей. Да? Вот. Э, те достоинства можно обозначить и по-другому. Пребывание в счастливой участи, тело, рождение, богатство и помощники, авторитет среди жителей мира, слава, сосуд всех достоинств, обладание способностью к действию. То есть, ну, то же самое, да, восемь э, достоинств созревающих. Вот, зрелые плоды, их восемь также, да? И длительное накопление множества заслуг для блага своего и других. Радостное приобщение учеников с первого взгляда и готовность снимать словам такого человека. А беспрекословное выполнение его указаний. Обращение существ в веру посредством даяния и способствования их совершенствованию. Обращение существ посредством добрых слов, помощи и соответствия между словами и делом и способствование их совершенствованию, нахождение во всех делах друзей, готовых отблагодарить за оказанную помощь, быстрое повиновение других, становление сосудом всех достоинств, сосудом всех достижений, требующих рвения и упорства, сосудом обширной проницательной мудрости, а также безбоязненности перед кругом слушателей, отсутствие препятствий и помех для гуляния, беседы, или трапез вместе с другими существами или же для пребывания в уединении. Быстрота постижения вследствие больших аналитических способностей, обретена благодаря неуныванию и постоянному мощному энтузиазму при осуществлении собственного чужого блага. То есть это тоже созревающие как бы, плоды, то есть быстрые умственные способности, возможности как бы, да, оказывать влияние на других, положительное влияние и так далее. Все это достоинство тоже, которое обретается опять же практикой добродетелей. Вот. И что нужно делать, чтобы эти достоинства созрели, да, причины созревания? Их восемь. То есть, кроме основы, о которой мы говорили, 10 путей кармы, да, то есть, отказ от этих дея... действий недобродетельных и практика добродетельных, кроме этого, еще есть другие причины, да, их восемь. причинение зла существам и не непомышление причинения зла. То есть, кроме того, чтобы просто воздержаться от убийства там, или воровства. Кроме этого, еще нужно практиковать не причинение зла существам, да? и не помышлять даже о причинении зла, да? то есть добродетель такой настрой ума должен быть, да? чтобы другим а, жевать а, добра. Вот, здесь цитируются а, источники, здесь сказано: когда обреченных спасает от смерти, или выживать помогает и зла не творя существам слугами этими долгую жизнь обретает, а вследствие ухода за больными, раздачи лекарств, нанесения вреда, а, а, то есть отказ да, от нанесения вреда камнями, палками и прочим, а, приобретая здоровье. Или уход за больными, да, которым нанесли вред а, таким, то есть приобретая здоровье. То есть это а, фактор, причина созревания. Достоинств, то есть долгой жизни. Вот, приобретается здоровье благодаря таким действиям. То есть уход за больными, раздача лекарств, помощь другим, да? вот, или спасение, спасение от смерти других. Вот, второе подношение света светильником подобного, подобного и новой одежды. Второе это что у нас было? Прекрасная внешность, да? Прекрасная внешность. Также одной из причин созревания достоинства прекрасной внешности является совершение подношений, то есть мы зол когда зажигаем, там допустим, да, и так далее, то есть подношение света светильников подобного или там другим людям, то есть трем драгоценностям подношения делаем или практикуем даяние новой одежды и, и, и подобного, это следствием является обретение приятной внешности, да, в следующей жизни. Вот, или даже в этой жизни, возможно. Вот, еще сказано следствие воздержания озлобы и подношения украшений красивый облик. То есть, когда человек не гневлив, а когда человек добро, ну, как бы добродушный, он к другим как бы воздержится злобы, то есть он не злится, да, терпеливый человек, да. Вот. И при этом подношение украшения, следствием всех этих действий является красивый облик. В результате отсутствие зависти счастливая доля, так проповедано. Потом третье достоинство – это благородное происхождение. Причиной это является подавление гордыни, поклонение и прочие учителям и подобным, почтительность к другим, подобная арабской. Ну, здесь имеется в виду, что проявление уважения к другим, да? то есть если человек горделив, то Благородное просреждение очень сложно получить, то есть благорождение в таком ну, как бы положении, обретение, обретение такого положения, да. То есть уважение к другим, почтительность к другим, подавление гордыни и уважение учителей духовных и подобным, то есть высших существ, да? то есть благородного существа, уважение благородного существа. Вот, это все является причиной собственного благородного рождения. Да? Вот. Далее э, даяние четвертое это благосостояние, да? то есть причиной обретения благосостояния является даяние пищи, одежды и тому подобное, просящим, а также непросящим, раздавание имущества неимущим, страдальцам и полям достоинства. Полям достоинства имеется в виду особые объекты. Да? Это буддийские учителя, монахи и так далее. То есть это считается поля достоинства, поля накопления заслуг считается, да? храмом подношения делать и так далее. Вот. Либо делать подношения там объектам трем драгоценностям, там, допустим, да, какие-то а, подношения делать. Вот. Либо Буддам, Бадхисатвам, там, если у вас есть возможность встретить их в жизни, конечно. Вот. Это все является причиной благосостояния, обретения богатого состояния, обилия родственников и а, людей, которые готовы вам помогать. Вот. А, пятое, привычка избегать четырех неблагих деяний. Пятое это достоинство. Уважаемое слово, да? Вот. Ну, то есть то, что я говорил, да, то есть правильная речь: избегание лжи, злословие, пустословие вот, и грубых слов является причиной обретения уважаемого слова, да. Вот. Шестое обретение широкой влиятельности. Причиной является молитва о том, чтобы в следующей жизни осуществились разные достоинства по отношению к трем драгоценностям, почитание родителей шаровак и пройти как наставников, учителей и духовных руководителей, то есть все это является причиной обретения широкого влияния. Вот. Далее радость седьмое, это мужское поло обретается, да, то есть причиной является радость от достоинства мужчины, недовольство женским положением, признание его ущербным, отвращение желающих обрести женское тело от их стремления спасения от оскопления. Но это есть разные как бы, трактования. Я вот те что говорят, что в то время, ну как бы в Индии просто было положение, положение мужчин выше, да, социального, сообщества да, того времени. Поэтому, естественно, жила, ввести именно мужское тело в будущей жизни. Вот. хотя с другой стороны есть история вот примера Тары, которая дала обед, что именно женскому телу оно будет перерождаться и достигнет просветления. да, Поэтому здесь это не так принципиально. Просто учитывая то время в Индии, как какие были порядки да, в обществе, и в целом а как бы возможности мужчины обычно больше, больше да, а в обществе, чем у женщин, поэтому это считается ну, предпочтительным рождением именно в мужском теле. Вот. Личное, следующее, восьмое достоинство, это сильная натура, да, обретается, причиной является личное совершение того, что соверш, совершенно не способны другие. То есть человек, который готов на себя взять такие поступки, которые другие не, не готовы совершать, да? или не способны, в принципе, совершать. Вот, ну, благие имеется в виду. Вот, содействие, где требуется сотрудничество, кормление и поение. То есть эти действия, они приводят к а, обретению плода а, сильной натуры. То есть человек, который готов на себя брать ответственность, который готов брать, совершать те действия, которые не способны другие совершать. Да? То есть он этим самым создает причины обретения сильной натуры. То есть это его природа уже становится его этого человека. Да? Вот. Так, это, наверное, допустим. Вот, следующий параграф как после размышлений делать правильный выбор поведения. То есть мы разобрали да, какие действия приводят к каким последствиям, что должно быть в основе да? вот, и после этого то есть мы это узнали да? то есть добродетельные поступки становятся причиной счастья да? благих этих последствий, то есть а, все эти достоинства созревают и так далее да? Если вы совершаете не добродетельные поступки, то противоположное следствие получаете, да. То есть здесь а, отсутствие уважения к вашему слову, короткая жизнь, а, некрасивая внешность, а, низкое происхождение, отсутствие благосостояния, да, то есть а, отсутствие влиятельности, а, слабая натура и так далее все это является следствием противоположных действий. Да? То есть понятно, да? Вот. И поэтому. Здесь следующее предлагается размышление. Как после, после этого делать правильный выбор поведения. Да? То есть, как когда мы узнали о следствиях разных наших поступков, то есть, как правильно делать э, выбор поведения. То есть, что, как нужно себя вести правильно. А, здесь, а, здесь, две, здесь две еще дво, два пункта. Да? Общее разъяснение и специальное правило очищения поступков четырьмя силами. Общее размышление, то есть, здесь размышление о том, что если мы хотим быть счастливыми, то мы должны следовать добродетели, да, если мы не хотим, ну если, ну это, таких нет людей, да, то есть если мы понимаем, что причиной счастья именно добродетельные поступки являются, и при этом мы хотим счастья, да, это все люди хотят, да, быть счастливыми, вот, поэтому нам нужно делать, прилагать усилия, чтобы совершать добродетельные поступки. Так, здесь ну, несколько цитат прочитаю, из Бахичара здесь цитируется в Риме. Вот. «В видению, практику сказано, источник всех страданий – неблагие поступки. Как же мне от них спастись? Об этом только следует и думать всегда, без перерыва, день и ночь». И далее, опять же, в Бахичара да? «муни», то есть Будда. «Муди» – это с санскрита переводится «мудрый», то есть имеется в виду Будда поведал о том, что основа всех добрых дел стремление к ним, а для того, созерцая постоянно, как созревают деяния, деяния плоды. То есть для того, чтобы добрые дела делать, нужно убедиться в том, что действительно то, что они приносят добро, ну, желательные плоды, да, такие достоинства созревают и так далее. И а, то, что если вы совершаете плохие дела, злые дела, вред причиняете другим, то плоды, соответственно, противоположные этим плоды тоже будут, да, то есть если вы это понимаете хорошо, постоянно это пост... четко осознаете, то естественно кто себе враг, да, правильно, кто будет сам себе э, создавать причины собственных страданий, правильно? И поэтому вся, вся причина того, что люди совершают недобродетель, в том, что они не понимают, какие следствия будут от этого, вот. И это самый корень того, что люди совершают такие поступки, потому что они не так не как бы заблуждается относительно следствия своих действий. Вот. То есть, ознакомившись с хорошими и плохими деяниями и плодами, следует недовольство лишь знанием, вновь и вновь созерцать их, тем более, что обретение убежденности в законе деяния и плода сильно затрудняет его большая потаенность. То есть, если какие-то вещи для нас очевидны, допустим, если человек совершает убийство, то он э, может в тюрьму сесть. Да? Вот, либо его э, какие-то там друзья убитого человека могут его тоже самого убить. Да? Это очевидное следствие, да, это этого действия. Но есть следствие, которое не очевидно, то есть то, что может в следующей жизни плоды свои дать. Либо, допустим, человек рождается в этой жизни, вроде ничего плохого не делает, а с ним какие-то несчастья случаются, да. И, вот, и это не так очевидно уже, да, то есть вот эта причина следственная связь. Вот, поэтому здесь как бы нужно снова и снова размышлять. Как эта причинно-следственная, вот эта цепочка, она существует. Для того, чтобы убеждение обрести. Убежденность, да, в том, что действительно этот закон, он ну, как бы справедлив, закон деяния плода. Вот, поэтому снова и снова нужно размышлять, вот, чтобы обрести убежденность, твердую убежденность. А если у человека есть убежденность, то соответственно, он будет и выбор поведения правильно делать, да? Вот, то есть, если доверяя слову Будды, не уверимся в законе деяния плода, то не обретем радующие победители убежденности ни в одном из положений Дхармы. Некоторые говорят, я обрел убежденность в пустоте и не верю в закон деяния плода, пренебрегает им. Значит, их понимание пустоты превратно, ибо если пустота понята правильно, она рассматривается как зависимое происхождение. И способствует зарождению убежденности в законе деяния плода. То есть человек, который говорит, что он убедился в пустоте, но при этом не верит, что карма приносит плоды, то это значит, что он неправильно понимает пустотность. Потому что понимание пустоты как раз а, доказывает, что закон деяния плода справедлив. То есть взаимозависимость, мы говорим, да, что самосущих вещей нет, они все друг друга зависят. И поэтому вот эта вся взаимозависимость явлений, она как раз... При понимании пустоты эта взаимозависимость очень хорошо осознается. если она осознается правильно, тогда тем более убежденность еще больше появляется в законе деяния плода, потому что ничто без следа не исчезает. Да? Любые поступки они создают какие-то причины. То есть вот эта цепочка следствия она продолжается. И поэтому, если мы какие-то э, понимаем, что какие-то ну, какие отдельные явления рассматриваем, мы понимаем, что они не без причины возникли. да, То есть они возникли в силу обстоятельства, в силу каких-то условий, и вот эта цепочка, ее можно отслеживать и понимать, что действительно вещи, они в не существуют, они в причину возникли, да, и вот это бесконечное количество причин и условий, она создает вот эту всю реальность, в которой мы живем, да? Вот, поэтому мы говорим, что человек, если, который понимает взаимозависимое происхождение, да, всех явлений, то тем более он убеждается еще больше в законе деяния плода. Так, далее. Поэтому кто убеждается в причинно-следственной зависимости обоих типов деяний и результатов, то есть добродетельных и недобродетельных, да, и ночно следит за тремя дверьми, за телом, речью и умом, да, то есть не совершать недобродетель тела действия телом, да, не совершать недобродетельное тело речью и не совершать недобродетель тела умом, то есть постоянно следит за своим умом, за своим речью, за своими физическими какими то действиями, да, и денно и ночно, то есть днем или ночью, что он делает, да? всегда контролирует себя сам. Тот ограждает себя от дурной участи, то есть от плохого перерождения, потому что это является основой нравственности. То есть человек, который следит за своими поступками и следит за тем, чтобы они были именно добродетельными и не допускает как бы недобродетельную поступку, а этим само создает причины для рождения благой вычасти то есть, новое ну, человеческое рождение либо божественное рождение может обрести, да? Вот, а человек, который не следит за своими действиями, то он совершает, как правило, часто совершает может, неблагие поступки и которые становятся причиной его собственного страданий, да? Вот, а кто в самом начале хорошенько не разобрался в причинах и плодах или знает немножко, но беспечно обращается со своими тремя дверьми, то есть, телом, речью и умом, кто-то открывает ворота в дурную участь, то есть плохого перерождения. Вот. Здесь вопрос о сагараматии, то есть сутра такая сказана. О ладыка Наг, это сам Будда так говорит, да? Обращается к ладыке Нак. Наги, это такие существа есть. Вот, Анагараджа. Вот. Одно качество истинно ограждает Бадхисатву от рождения в несчастных уделах в дурной участи падших, Какое это качество? Именно аналитическая проверка себя на благие качества. Каков я при провождении иначе? Если таким образом исследую себя, то по словам великих предшественников, если на этой стадии знакомство с законом Деяния Плода, а, сличить свои поступки с хармой, и они вовсе не сойдутся, то значит мы поступаем неправильно, а потому никак не спасемся. Поэтому следует проверять свое поведение по закону Деяния Плода, согласуется оно с хармой или нет. Вот, То есть здесь как бы Мама Цункапа делает такое, да, для этого этапа излагается этап ниши личности, да, то есть который стремится именно к благому рождению в следующей жизни. То есть самая главная цель ниши личности это именно рождение в будущей жизни, благое рождение. Поэтому все он сводит к этому. То есть, если мы не будем следить за своими поступками деяния тела, речи и ума. То мы вполне можем природиться плохой плохое перерождение получить. Да? Если мы будем следить, будем стараться, чтобы мы соблюдали добродетель день и ночь, да, то мы создаем однозначно причины вагового да, и поэтому как бы, на это все акцент делается. Вот. То есть соответствуют ли наши поступки, которые мы ежедневно совершаем, в тхарме, да? То есть, соответствуют ли они этим добродетелям, о которых говорилось выше, да? Вот, если соответствуют, то нужно радоваться. Если не соответствуют, то нужно стремиться к тому, чтобы привести в соответствие наши действия. Вот, поэтому нужно стараться. Вот, следующий параграф. «Как после такого размышления воздержаться от проступков?» В, главах, в главе о говорящем истину сказано «О, князь, не убивай! Жизнь очень дорога для всех рожденных. Более того, кто хочет жизнь надолго сохранить, пусть даже не помыслит об убийстве». Согласно сказанному, не, не допуская даже помысла о десяти неблагих деяниях, а также о ранее упомянутых проступках, следует всегда прибегать, привыкать к мысли о воздержании от зла, многократно повторять ее. Если таким образом не отвратимся от дурных поступков, придется помимо воли испытать страдания, куда бы ни пошли, от них не спасемся, то есть от страданий не спасемся. Вот. Ну здесь много цитат у нас. Вот время уже подходит к концу. Вот. Кратце еще в прошлом эфире я тоже говорил про эти четыре, да, и может быть сейчас даже следующий эфир запущу, наверное, более подробно, потому что я хотел, конечно, про это про это сказать но время не поместился время в общем не уложился вот давайте следующий сейчас мой эфир я просто до закончу вот эту да материал который я хотел изложить сейчас у нас несколько минут осталось но я начну вот далее после этого то есть даже то есть если мы убедились да правильности причинно-следственной законы причинно-следственной связи, то есть то, что добродетельность становится причиной плохие, хорошие поступки становятся причиной собственного счастья и э, недобродетельные, да, вредные поступки, то есть вредящие другим живым существам, они становятся причиной нашей собственного страдания. Если мы в этом глубоко убедились, то э, мы будем преть, воздерживаться, да, от э, зла и совершать добро, стараться, да? Чем яснее, чем для нас это более понятно, чем более для нас это ясно, то тем более усердно мы будем в практике, да, своей нравственности, вот. Но если мы совершили поступки уже в прошлом, то есть сейчас уже новые мы не будем совершать, да, мы будем стараться соответствовать добродетели, дённо и нощно памятовать о своем теле, о поступках тела, речи и ума и стараться, чтобы у нас только добродетельные поступки были. Хорошо, мы научились это делать, да? Но что делать, если мы совершали эти, недобродетельные поступки в прошлом, вот, И сейчас поняли, что это было неправильно. Сейчас мы, когда изучили, да, вот в чем какие, что это были недобродетельные поступки, и что они могут принести плоды а, в виде страданий в будущем, вот, которым мы не хотели бы, да. Вот как а, с этим поступать, да? Что делать можно? Вот. Существуют практики очищения недобродетелей четырьмя силами, так называемыми. Хотя стараемся не запятнаться да, грехопадениями, то есть ну, такими недобродетельными скажем, поступками, но если по неосмотрительности и из-за из обилия омрачений и тому подобное допускаем проступки, то нельзя оставлять их без внимания необходимо прилагать усилия к средствам исправления заповеданным сострадательным учителем Будды. Что касается способа исправления падения, то это следует делать так, как проповедно в связи с каждым из трех обетов. Исправление же грехов должно производиться посредством четырех сил. Так, две минуты. Четыре силы, да? Какие четыре силы? Проявление полной непримиримости, применение противояди, отказа от грехов и сила опоры. То есть вот эти четыре. Это в сутре Учищая четырех качествах есть такая сутра. Будда Вон Майтрея говорит: если Бадхисату Махасату обладает четырьмя качествами, то совершенные и накопленные проступки подавляются. Каковы эти четыре? Вот они: сила сила проявления полной непримиримости, применение противояди отказа от грехов и сила опоры. Вот. То есть совершенные и накопленные – это деяния определенного возмездия, мы то, что разбирали, да, то есть, которые умышленно совершенные поступки в прошлом, там, убийство, либо воровство, либо что-то подобное, распутство, да, то есть все эти поступки, они могут принести негативные как бы последствия, да, то есть карма это может созреть, поэтому, чтобы их очистить, чтобы избавиться от э, этих проступков, подавить их, нужно применять четыре силы. Вот первое из них а, это многократное покаяние у него есть деяния, совершенных с безначального времени, то есть так как мы а, живем не первую жизнь, а, перерождаемся в бесконечное безначального времени говорят, да, количество жизней у нас очень много в прошлом было, да, и все эти поступки они могут совершенно в прошлых жизнях они могут принести плоды, поэтому нужно раскаиваться не просто поступка только этой жизни, да, а раскаиваться проступа совершенных в прошлой жизни также вот то есть это покаяние так я вкратце здесь обозначу время сейчас закончится и мы до расскажу в следующем эфире я сейчас перезапущу да перезапущу эфир вот до изложу материал до конца и э, можете задавать свои вопросы в чате да здесь э... вот и я постараюсь на них ответить. Так, вот. Четыре силы. Это первое, это покаяние. Второе это сила как бы, противоядия, так называемая. Третья сила обещание впредь не совершать этих поступков. Да? Вот. И четвертая сила это культивирование, обращения к прибежищу, то есть сила поля, так называемого. То есть культивирование обращения к любежью, трудодрагоценности и устремление к пробуждению. То есть это четыре силы, с помощью которых очищается. Последствия или благая карма, совершенно в прошлом дня. Да? Вот. вот. Более подробно в следующем эфире. Сейчас я перезапущу. Время подходит к концу. Вот. И будем вопросы и ответы перейдем к вопросам и ответам. Вот. Ну все, на этом эфир первый завершаю. Сейчас оставайтесь как бы с нами и подключается к следующей эфиру.